Линии, по которым электрическая энергия передается от электростанций к потребителям, называют линиями электропередачи. Генераторы электрической энергии дают переменное напряжение, не превышающее 20 киловольт. Чтобы передать электроэнергию без существенных потерь мощности, это напряжение повышают до 75-500 киловольт с помощью повышающего трансформатора. Чем длиннее линии электропередачи, тем более высокое напряжение используется в ней. Сегодня существуют линии электропередач на 1150 кВт. Высота опор такой линии 45 метров. Это высота 15-этажного дома. Для использования электроэнергии напряжение нужно понизить, что осуществляется с помощью понижающего трансформатора. Обычно понижение напряжения происходит в несколько этапов. Сначала это происходит на понижающей подстанции в конце линии электропередач. Затем на местах потребления до необходимого напряжения.